о чем хотел бы сегодня поговорить это о трех вещах да то есть это о деле о вас и о ваших мечтах то есть о деле вашей мечты и генри форд мы же в форде да находимся и вот у него было классное выражение и каток которое, которое я целиком полностью поддерживаю что самая лучшая работа знаете да как продолжается это высокооплачиваемое хобби да, то есть это когда человек делает то что он очень сильно любит и при этом еще получает деньги и есть две вещи о которых я хотел бы с вами договориться это о том то что все что я буду с вами вам говорить маловероятно что я скажу вам что-то новое иногда даже там Редко, но бывает такое, меня кто-то называет э, капитан очевидность. То есть все понятно. И на самом деле, да, очень многие вещи, они на поверхности, они очень просты. Но непонятно, почему мы ими не пользуемся. И второе, что истины нет ни в чем. И все, что я вам буду говорить, это моя личная точка зрения на все вещи, о которых я буду говорить. И истинно ее не существует, потому что в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим на э, одну и ту же вещь, да, то есть у нас создаются разные мнения. Согласна, да, с этим?